Инвестиции в мировую экономику. Здравствуйте всем. Сегодня хочу презентовать вам новый курс, из которого вы узнаете и научитесь покупать акции зарубежных компаний и инвестировать в мировую экономику. Данный курс является логическим продолжением курса, который вышел недавно для российских акций и называется «Фундаментальный анализ рынка. Пошаговая инструкция, как стать миллионером». Данный курс вы также можете смотреть отдельно, если не планируете покупать российские акции или с российским рынком, вы уже знакомы давно. Какие причины, чтобы инвестировать в иностранные компании? Во-первых, российский рынок это всего лишь 0,5% от мирового объема фондового рынка. И конечно, найти в такой маленькой доли компаний всегда хорошей инвестиционно привлекательной компании очень сложно. Во-вторых, российский рынок достаточно слабо диверсифицирован, поскольку на нем присутствует очень много компаний, крупных компаний, которые работают в нефтегазовом секторе. Это валютные риски поскольку вы инвестируете только в валюту одной страны. Это и политические риски, поскольку если давление зарубежных стран продолжится на Россию, то достаточно сложно будет фондовому рынку продолжать расти с той же скоростью, с какой он рос в последние годы. Это отсутствие и слабая ликвидность многих активов. На российском рынке практически отсутствуют такие интересные инструменты, как ETF-фонды. И все меньше ликвидности в последние годы остается на российском рынке, что еще раз говорит в пользу, Поиска компании за рубежом. Курс инвестиций в мировую экономику это 50 уроков в хорошем разрешении и качестве. Он состоит из шести частей продолжительностью 5 часов 10 минут. Данный курс это сжатая полезной полезная информация без лишней воды и отступлений. Что вы узнаете из данного курса? Вы подробно узнаете, как открыть счет у зарубежного брокера, как дешево и законно переводить средства за рубеж. Познакомитесь с техническими моментами в работе с зарубежными терминалами. И увидите, насколько сильно в техническом плане и насколько круче зарубежные терминалы, чем российский терминал Quick. Вы узнаете основы, базовые основы фундаментального анализа и научитесь применять основные мультипликаторы для отбора компаний. Вы узнаете, что такое скринер акций и научитесь при помощи него отбирать хорошие компании для инвестиций. Вы научитесь анализировать бухгалтерские отчеты и узнаете лучший способ инвестиций в золото. В результате изучения данного курса вы сможете самостоятельно построить грамотно сбалансированный и диверсифицированный портфель из акций и облигаций. Вы познакомитесь с самыми известными инвесторами 20 века и узнаете их принципы инвестирования. Это такие монстры инвестирования, как Джон Богл, основатель первого индексного фонда. Это Питер Линч, который долгие годы успешно управлял фондом Fidelity Magellan. И это самый знаменитый и богатый человек, инвестор 20 века Уоррен Баффет. Принципы, которые они использовали при инвестировании, можете также использовать и вы, и также можете стать успешным инвестором. В результате изучения курса вы имеете все шансы стать разумным инвестором. Самое главное, чтобы добиться успехов, от вас не потребуется талант и начальный стартовый капитал. От вас потребуется железная дисциплина и желание стать финансово независимым человеком. Спасибо всем за внимание. Более подробно содержание данного курса вы можете посмотреть на страницах нашего сайта. Успехов вам в инвестировании!